Добрый день, друзья! Сегодня у нас 20 октября, и уже прошло больше месяца с тех пор, как я поставила свои черенки на управиние с помощью клонов зверя и без него. Итак, давайте приступим к осмотру. Какие у нас результаты? Вот Это у нас черенки супер-острого перца. Особых результатов я здесь не вижу. Здесь даже веточка погибла. Ну, черенок вроде бы прижился. Легко не вытягивается. Наверное, есть корешки. Хотя можно и показать даже это. Этот спокойно вынулся. И здесь, вот так, как вы видите, корешков нет. Сейчас я достану. Из земли этот череночек. И мы сможем посмотреть, что у нас получилось. Вот. При вас достаю черенок. Я сама не знаю, что здесь есть. а также ничего нет. Вы видите, месяц прошел. Даже месяцы два дня, но ничего здесь не появилось. Что же у нас в воде получилось также за месяц? Кариус нарос, и ничего, корешков пока нет. Так что, видите, клонекс гель не проявил себя как какое-то волшебное э, вещество. Хороший помощник, Хотя, давайте смотреть дальше. Итак, еще мы ставили с вами на укоренение фуксию. Вот, прошел месяц э, с момента посадке этих черенков, как вы можете видеть, здесь довольно-таки много корешков фуксии на фуксии и пошел начался рост уже растения, фуксия прижилась и этот череночек смотрим также довольно-таки много видно корешочков у фуксии и посмотрим Черенок фуксии в воде. Вот, пожалуйста, 17.9. Что у нас получилось? А ничего у нас пока не получилось. Вот нижний листик даже отпал. Все остальные чувствуют себя нормально. Но корешки пока не думают появляться. ой ой, -ой извините, видите, малюсенький-малюсенький корешок вот тебя. Появился все-таки. Так, также я попробовала укоренить с помощью клонок геля фиалку, листики фиалки и проконтролировать это с помощью просто в воде. Достаем листик фиалки с воды. И что мы видим? Такие где-то полтора сантиметра корешки. Сейчас я попробую, посмотрим, получилось что-либо у нас в грунте. Вот эту я не буду доставать, эти листики, а вот эту постараюсь достать. И посмотрим результат. Вот, пожалуйста, вот такие корешки, такие же, как и в воде, у нас появились в земле и довольно таки хорошие корешочки получились так что клонекс гель здесь не помешал большее количество чем в воде В общем здесь хорошо подействовал клонекс. также я попыталась немножко обработать свои дендробиумы нобели в общем никаких результатов это не принесло я даже вам не показываю чего осматривать такие же растения, как были, полуумирающие. Вот. И обработаны драцены, черенки драцены. Но с ними они погибли. Все черенки драцены с клонексом в воде, все черенки погибли. Я не знаю, почему это случилось в предыдущие разы. У меня все прекрасно получалось, и даже получилось взросло, большое растение драцены. Вот и все на сегодня. Особых рекомендаций употреблять клунекс гель я не вижу. Но, возможно, на таких вот как фуксия, на таких растениях, как фуксия, это оправдано. До свидания. До новых встреч. Добрый день, друзья. Я вам хочу рассказать, как быстро укоренить фуксию. Вот эти фуксии, вот эти шейночки, мне пришлось Посадить 2 ноября. Сегодня 10 ноября. И какой мы результат имеем. Видите, здесь уже корешки видны. А здесь я неправильно посадила, но вы видите, корешки также видны. Как же я это делала? Срезаем черенок. Если верхушечный, то три этих междоузли у нас должно быть если срединный череночек, то два междуузлия Срезаем и берем этот черенок, обмакиваем в клон -гель. Не надо никакой просушки, ничего. Обокнули и посадили на такую глубину, чтобы первое междуузле, узелочек вот этот вот, вот это местечко нижнее, чтобы оно полностью погрузилось в землю, в грунт. Вот. И ставим на освещенное место при температуре около 20 градусов. И вот такой результат вам гарантирован.